Всем привет! Сейчас Алла Пугачёва не выступает, а занимается воспитанием своих двойняшек Гарри и Лизы. Похоже, девочка собирается пойти по стопам своей мамы, в сети появилось видео, как дочь Галкина и Пугачевой исполняет легендарный хит Примадонны «Миллион алых роз». Видео появилось на фан-странице инстаграм аккаунта Лизы Галкиной в честь дня рождения Раймонта Фаулса, автора популярной песни. Девочка предстала в нежном персиковом платье. Видно, что Лизе комфортно на сцене. Днем рождения Раймонд. поют Лиза подписали ролик. Миллион миллион миллион И за мной, и за мной, и за мной, и за и за мной, и за и за и за мной, и за мной, тебя прихранил цветы Скажи, поздравляем Рамон Поздравляем Рамон Доброе.